английского языка, но и будет способствовать формированию личности, которая всегда будет заменять конфронтацию, противостояние на созидание, на творчество. Итак, давайте будем разбирать наш текст. Ну и закончил строить лодку. Тогда Бог велел ему взять с собой в лодку по паре, из каждого вида зверей и птиц. Итак, как сказать на английском? Ной закончил строить лодку. Время какое? Прошедшее. Ной finished building the boat. Ной finished, закончил, building, строительство, кого-чего, the boat, лодки тогда Бог велел ему взять с собой лодку по паре из каждого вида зверей и птиц, как это будет звучать на английском? тогда Бог then God uh, told him, сказал ему или велел ему to bring two of each kind of взять с собой uh, по двое из каждых видов animal, животных and birds птиц поработаем, дорогие друзья, в этом формате здесь давайте разберем эти предложения вот лошади и медведи и слоны и волки овцы и птицы все они будут в безопасности, когда придет И Итак, как сказать на английском? Вот лошади. horses. Вот лошади. And bears и медведи. Elephants и слоны. And wolves и волки. Sheep and birds. Овцы и птицы. Все они будут в безопасности, когда придет поток.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 Пока.